У Димы друг приехал, будет он так, смотрите что, Завалил, завалил. Вставай, Здравствуйте, тетя Гузель Говорит, я говорю, ты что это с города приехала А у нас дистанционка Офигеть Браты, акробаты Я бужу-бужу, уроки нам делать Говорю, учиться надо А он спит Ну вот, друзья, я сегодня просто сварила картошку, потушила, без поджарки, потому что курица, она жирная, и слишком жирная, не хотим мы кушать. Очень вкусная такая вот получилась. Пойду кормить Даринку теперь. Санечки, так, да? друзья, вон садик у меня пришли. Смотрите, штаны раскинули. А, взяла девчонкам своим. Что это называется? Шанки. Да, шанки. Ледянки. Ледянки. Кататься Ледянки. с горки, а то они заколебали. Ледяца. Делят маленькую. Кататься, Ледяцу. конечно. Естественно, дочь естественно. Детям. Мы прям на ходу вот здесь сделаем обзор. Давай, давид, тетради вытащить. Я сами не, сама не разделась. А смотрите, что стоит. Фломастеры Я думала в садик В садик надо это бы Ты уже катаешься? да? Фломастеры Мама, всем я рисовать я сам... тетради это вам ученикам, Давид? Угу. Мама, а, альбомы, девчонкам а, да. картон. А, картон? Картон или альбом? А, картон? Так, зачем на мама, А что еще? ты будешь делать картоном? Мама, это что? А А, ну мастерить, ладно. Мама, ладно, вытащи пакет мама, Давайте уберите. Нар, я пошутила. Давайте убирайте, они прям там раскопоривают. Дай, дай. Мама, это тетради, там ручки, да. Дай это альбом, то им рисовать. Мама, мама. Я Видела. Сейчас мы садика опять, смотри, Давид садик-то сходила, у Аминки опять нянечка дала вещь. Вы, говорит, возьмете? Я говорю, возьмем. Ну, хотите, что там выкиньте, говорит. Что не понравится? Я говорю, нынче ничего не выкидывается, нынче все носится. А? Давай это на стол. На стол. Ой, мальчишки, а то у меня так поедут. Смотри, что натворили. Часок вот так у меня Давид покушал. Надо прибрать. Сейчас я, друзья, уберу, а потом засниму. Ну, давай, Давид, веди обзор, что мама купила. Показывай. А. Ой, да, красиво, красиво. Говори. Говори, мама, чай пиздует. Хлопья. Клопия маму купила. Это окна. Ага, ты убери там, не кидай 12 альбомы убери. Погромче говори, как мама говорит. Злобья. Э -э -э -э Белые обычно. Белые, да, обычно. Желтые. Молоко для мама, хлопья. Для хлопья. Сейчас. Да. Сейчас, Сейчас подожди, Я подожди, пока Вед говорит на видео. Говори потом. Чай, Тес, да, очень вкусно, мама его любит. Ковачики. Ага, вот такие. Это, ласки. Ласки. Да. это папа и папа. Ковачики. Обычные такие. Еще ковачики. А что, мама <свят> любит ко тоже. Мама любит тоже мне. тоже любит ко любит я хочу. А, это я хочу. Сейчас, сейчас. Вот я хочу. А, ко А, я вот не люблю такие. мне да, да, Аминья, да. Да, а да. это какие? Я Шоколадные? Да. да, Так, а вещи почему-то? Винара, тебе какие копят? Да. Покатайся. Ты ты да, Только, а ты да. Немножко, а знаешь, может, да, да. Да, да. Шути как хотите, как вам нравится, так и вкусите. Я А я удачи, удачи. А, а, а. вот я они еще... любят хлопья, прям обалдеть. А я чай, могу с кабачами поесть? Вы у меня разрешение спрашивать. Кабачами. калачами? И Еще вот это. К Я люблю вот эти еще. Еще туда эти положить? Еще. Угу. Ой, блин, я Амина тебе много положила. Так может поменяться, они? Ладно, что я. Они такие хлопушки наши да, очень. Да, одна сидит. Сам молоко-то положит. А вот мой ну, чай-то я в ты положил, да? Да. Так, есть то с учетом. Сейчас быстренько посмотрю, что <мирает> здесь. О, варежки. Не надо Это покупать. Это перчатки. Перчатки. Подождите, да? Что ты, кушайте у вас тарелки вон. Я буду так показывать. А Шапки-то можно в магазин открывать. У нас целый пакет шапок дали. Я на видео не засняла, надо было снять. О, Динарий. Это на лето бегают платье. Видишь, какое классное. Ладно, туда ложкой не тряси здесь. Капать будешь а то. А вот и мне. А вот и Это, это меня, ага. Нет, здесь Динарий только, наверное, опять. Сырочка Динария спать. Это динари. спать мне? А там угу. А? Очень хорошая. Сюда ложка не поворачивайся, смотри, капаешь. Это блузка, это все большое, mm -hmm. как раз для тебя. Mm -hmm. Это шортики. Mm -hmm. Это блузка такая классненькая, красивая. Это mm -hmm. mm -hmm. Тебе? Ага, тебе. Кушай, кушай, кушай. Брежут, а я. я не считаю. А, кушай, кушай. <мышлен> О, гамаши какие. Классные. А они, они. они. Все они. Кофта. Как -а -а -а. он сейчас одевает? Это все, что я не Да, да, Амини, Динарии, все, вместе. Это платье. Я тебе говорю, кушай. Это для меня. Да. А это, это Амини. Амини, Амини. Все, нет, все. Нет. Музки вот такие большие, классные. Это куртка. Офигеть. Это Амини Это Амини. Это Динария одевать, да, Динара? Темные штанишки. Бегать на улице. Ладно, девчонки, кушайте, мама чай пойдет. хлопец с ними Классные вещи, да? Печаточки, варежки Тигруль, тебе здесь ничего нету? Мама, а мне много. Ну так. Девочки, скажите всем пока-пока. Пока-пока. Молодцы. Вообще? Может это общага? Как у нас лежка для цирка? Из Там у них хуже, снег говорит, лежит. Снег? А вот смотри. Приколы они отсюда переезжали. И какого я? Наверное. Ползет резко, да? да? Вот тут зачем. Ай, да.